женщин, Всех возрастов, раз и времен С любовью Посвящается этот аудиокаст Это великосветский стеклый спрекрас Выдержан в стиле стиха от народа С легким намеком на царскую воду Тайное знание о том, Возродить и взрастить, разбудить, ободрить и раскрыть богиню в себе. Я не о соболях, прикушках и модных авто. Это прекрасно, но это не то. Духи от Шанель, платья Армани великолепны, но богиня к себе не прямая. Вас не возвысит шопинг, бодинг, жоринг и спа-массажеринг. Вас не раскроют взгляды мужчин, а только разденут. Высокомерное дефиле вашего тела на шпильках без дела не пробуждает богиню, способствует только мозолям. Вы декларируете каждый день «Я красивая, я умная, я достойна всего лучшего». Скажите, кто все это слушает. И даже вы ощущаете это как факт без внутренних препирательств? Или каждый день вы нуждаетесь во множестве доказательств? Все вышесказанное достойно женщины, современной, ухоженной, у которой есть все, что положено. Меха, рестораны, круизы и паспорт со всевозможными визами. Реальность, которая делает нас довольными. но... Я говорю о богине, и это в тысячу раз прикольно. Что такое богиня в тебе? Это голос твоей женской сути который ты следуешь на наперекур судьбе. Заметь, что такое судьба? Это три бабы без глаз, по свидетельству греков и римлян, которые между делом, с криком, борясь за единственный видящий глаз, что-то бубнят о твоем пути. Пусть продолжает. «Отпусти и иди!» Невзирая на ожидания других, на отведенную роль, Самой себе услышать богиню позволь. Невзирая на страх одиночества. Я понимаю, общаться с себе подобными хочется, Но если подобие по несчастьям, болячкам и мужикам отбросам, Неужели так важно делиться этим словесным поносом? Растить богиню в себе — это поддерживать светлые отношения, в которых рождается вдохновение. Тебе нечем делиться? Тогда принимай и говори спасибо. Я понимаю, что с непривычки это почти как с тарзанки прыгнуть. Но все новое, непривычное нас развивает. Готовься, что скоро тебе скажут знакомые «ты стала совсем другая». Слушай не столько слова, это одежка для интонации. Ты другая. Слышишь досаду, злость, иронию? Значит, ты в номинации на овации. Меняй тех, кто тебя унижает, на тех, кто тебя обожает. Если ты раздражаешь кого-то, предложи на тебя не смотреть. И продолжай гореть божественным светом. Если ты разбудила богиню в себе, то всегда будешь ею согрета. Чтить богиню в себе — это любить, наслаждаясь свободой. Не страшась ухода, обмана, подножки, развода. Наручники можешь оставить только для игр в прикроватной зоне. Вы вместе на миг, да, по часам, но поверь, это вечность, когда вас по-настоящему двое. Если богиня в тебе, то ты можешь поплакать без обвинений. Ты можешь позволить себе разное настроение без истерики. Ты даже можешь легко смириться без унижения. Конечно, если сама выберешь это смирение под настроение, сопровождая этот процесс душевным пением. Но даже если тебе по ушам потоптались слоны, и твои звуки похожи на то, как в марте орут коты, не тушуйся. Если богиня в тебе, то ты с искусством на ты. Добавь простоты, и народ поддержит твое караоке. На самом деле в душе ты очень глубокая. Поддерживать свет души — это суметь отдаться. Не торопись удивляться. Я не про очередь тех, кто исходит слюной по твоим запретным местам. Я говорю о том, что ты делаешь прямо здесь и сейчас, а не где-то тогда и там. Я привлекаю тебя к наслаждению процессом. Уборки, готовки, проверки детских домашних заданий и прочему политесу. К тому, как ходит утюг по новомодной шмотке. К тому, как ты штопаешь в тайне колготки. Прости, ты выбрасываешь их без счета. Я тебя поздравляю. Тогда наслаждайся своей работой. Надеюсь, она источник твоего дохода. А если прокол с доходом, чти богиню в себе, и ты будешь у Бога за пазухой в любую погоду. Ободряй богиню в себе. Прощай без условий. Ты не в курсе, что это такое? Я имею в виду без условий. Доступный для понимания аналог «прощать просто так». Да, большинство тебе скажут, что так поступает только полный дурак. В нашем случае полная дура. Зато у тебя сногсшибательная фигура. Или большие мечтательные глаза. Или ты что-то умное можешь сказать. А потому вольна прощать просто так и повсеместно. Да, это сложно. Похоже на то, как ненавидеть безместия. Ты имеешь право злиться. Но не надо замешивать яд в тесте и печь ядовитые пирожки для врага. О, прости, ты же сама доброта, святота. У тебя нет врагов, только одни завистники, наговорщики. Хорошо, оставайся святошей притворщицей. Но все равно бутылочку с ядом разбей. Я подскажу тебе лучшее средство в разборках между людьми. Месть богини – это забвение. Это игра в прятки со зловещими тенями, которые пачками создает неуемная память. Что главное в этих прятках? Ты эти тени не замечаешь, не отмечаешь, не смотришь, не вспоминаешь. Нет прошлого. А если и было, то у тебя амнезия. При встрече ты никого не узнаешь. Богиня поможет тебе отпустить, если время пришло. Вы вместе взгруснете, смотря на звезды, вздохнете, Ведь говорит что-то вслед уже поздно. Вместе станцуете при луне И пробежитесь по мокро рассветной траве Если время пришло. И радость наполнит тело Богиня живет в настоящем легко и умело Когда богиня в тебе Ты заботишься без не курицы Ты делишься И от этого не хочется отмахнуться, зажмуриться ты не липнешь, не клеишься, не стекаешь медовыми каплями, после которых протираются мокрые марли или салфетками влажными фирмы Бэйвис. Короче, ты просто ломаешь свой бутерброд пополам и в душу не лезешь. Увидеть богиню в себе – это значит отбросить чужие мерки, даже если своих не останется. Это значит, ни в чьи шаблоны не встраиваться. Решаться на новое, метить на большее, влезать в модное, отбрасывать в пошлое. Любить свое тело, радуясь юности, принять свое тело, встречаясь со старостью, и разрешить себе милые глупости с возрастом, переходящие в милые шалости. Признать богиню внутри – это эксперимент с энергией шахты, с прической, нарядами, ухажерами и страничкой ВКонтакте. Открыто сказать, во что веришь, чем занимаешься, чем забавляешься по воскресеньям. И смею тебя уверить, для кого-то ты станешь пророческим откровением. Главное – не впадать в трагический коматоз от неровно подстриженной челки. Если богиня внутри тебя, то ты точно не лезешь в печенку. Если ты без конца ноешь, что тебе не дарят подарки, если вместо зажженных свечей только агарки, если ты скулишь о какой-то несбывшейся хрени, то богиня давно не живет в твоем бренном теле. Подари сердечно сама, что имеешь. Сделай сегодня то, что на самом деле умеешь. Улыбнись, если пасмурно. Поделись за антом, если дождь. И ты удивишься, как скоро ты снова в себе богиню найдешь. Озвучь без крика свое желание. Прими спокойно мужское признание. Ответь на грубость, что ты не в теме. Цени себя, и тебя оценят. Каждый день принимай как вызов быть захваченной мелким женским капризом или клетку своих ограничений ломать. Я рада, что ты решилась в себе богиню принять. Оставь границы, займись дверями, Твори миры, а не булькай мыльными пузырями. Богиня уже в тебе, ты в творчестве и любви. Храни богиню в себе, значит, себя как богиню храни. Три возраста наблюдай девочку, девушку и женщину зрелую. Старости для богини нет, есть мудрость за возрастными пределами. Морщины не в счет, если доступ открыт безвременье? Это и есть да у женщины, танец духа под музыку настроений. Ты спросишь, могу ли я так танцевать сама? Скажу, как есть, иногда спотыкаюсь, Не слышу музыки и теряюсь, Но даже падая я ручаюсь, Что в каждой женщине богиня жива. Добро пожаловать в мир открытых возможностей, Сотворчества, изобилия и взаимной любви пожеланиями света и удачи Качанова Наталья.